Друзья, сегодня достаточно тяжелый ролик, я вам так скажу, потому что я задумал поднять глыбу, копнуть такую такой большой пласт информации, чтобы наконец-то у вас стало меньше вопросов. Мне каждый день занят много людей, там человек 20, и все вопросы стандартные, их можно разложить там в 2-3 группы, об одном и том же, вот поэтому все эти вопросы я собрал, и создал, так скажем, ну пока у себя в голове, но я надеюсь, что у нас все получится и здесь, да, в ролике, создал гид успешной колбасы, руководство для правильного сервелата, руководство для новичка в колбасе, пособие для создания Первого, первого сервелата. Да, наверное, так он зовет, Пособие, для, видеопособие для создания первого сервелата. Сервелат для новичков. Вот так я его загрузил, да. Ребят, будет тяжело, приготовьте мозги, приготовьте кофе, чай, чем вы можете взбодриться, потому что я буду говорить долго, нудно и, возможно, кому-то противно, потому что на этого лысого парня я сам с трудом могу смотреть. Я все вопросы записал, у меня все ваши ходы записаны. Поэтому начну с, с обычного, а потом уже перейду к частностям. Причин брака у Серелата 5. Как вот в соседнем ролике про э, чайную колбасу, на канале 2 года назад было, там отмотаете, посмотрите. Как у э, ролика про докторскую колбасу, ну, про, вар, про вареную колбасу, да, причин 5. Вот только они немножко разные. <свеч> Всегда у нас одна и та же причина для всех колбас, вообще для всех колбас, первая, самая главная причина брака это посмертное окоченение, Бу -бу -бу. если вы не выдержали мясо больше, чем три э, дня после убоя, то у вас будет брак. Брак будет автоматически, ну просто так вот, ну так природой дано, что у вас будет брак. Если вы начинаете делать мясо из мяса вчерашнего забоя, из, из магазина, на котором написано парное мясо, вы получаете брак автоматически. Вот такая штука. Поэтому пошел в магазин, купил красивое мясо, положил его дома в холодильничек. В куске. В куске пошел, положил в холодильничек. На пять дней положи. Потом взял, распустил на фаршик и спокойненько сделал классный-классный сервелат. А вот что дальше будет, я чуть позже, позже расскажу. Еще момент. Пошел в магазин, купил в такой оболочке, в такой упаковке. Вот такой кусок, лопатка свиная называется, свиная лопатка. Прошло 8 дней с момента забоя. И мясо готово к производству из него колбасы. Любая колбаса делается из созревшего мяса, да? Я вот еще извините, ну да. Еще лайфхак. Идешь в магазин, смотришь, дата производства близится к истечению. Там за 2-3 дня магазины и сотрудники, ну сотрудники магазина скидывают цены. И вот Самый раз. Два в одном. И зрелое мясо. Зрелое мясо. И дешевое мясо. Так тоже можно. Поэтому, если есть знакомые с Магазинами, прям. «Вася, скоро там у тебя подходит срок?» Ну, говорю «Да, конечно». Ну, приезжаешь там, колбасы откатываешь. Как в виде благодарности работает. Да? Вот научил вас. Нормально, да? Заходит? Поехали. Про то, как делается сервелат. Уже куча роликов по запросу сервелат сделать сервелат дома, у нас там наш, наш форум и сайт походу лидеры, да? Я, смотрел, я буквально вчера смотрел, я пересматривал многих блогеров, которые делали сервелат, у них есть стандартные ошибки, которые, о которых они говорят, но мало говорят о причинах этих ошибок, да, я постараюсь все-таки рассказать, учитывая, что у меня опыт уже 25 лет, я же, вот эти руки ни на что больше не заточены, кроме как делал колбасу, вот так похоже, да, вот, ладно, болтология, значит, стандартный сервелат из э, стандартной лопатки, лопатка, свиная, почему именно, именно свиная лопатка, потому что вот здесь, сейчас покажу, вот здесь у нее, лопатка это что, спина, да, спина, и на спине у свиньи есть жир, тугоплавкий жир, тугоплавкий в смысле тяжело плавящийся жир, да, вот так еще можно расшифровать. Мясо чистое, мясо в вакуумной упаковке, если оно, оно было бы грязное, оно было бы тухлое, логично, да, за 10 дней, ну, поэтому я вот именно если беру мясо в вакуумной упаковке я его не мою, а если беру мясо э, на рынке, ну естественно я мою его по максимуму, по максимуму моем, вернемся, э, у нас есть Время созревания, то есть что, что, как лучше сделать такой финт ушами. Берем мясо с неизвестной даты забоя, вам никто не скажет, когда было забито животное. Я его беру, распускаю, например, на рынке, да, беру, прихожу домой, распускаю на фарш, солю двумя процентами нитритной соли, кладу в холодильник на, ну, на сутки-двое, прям вот в пласты такие, в блины, в пакетики раскладываю прям пластами, ну, главное, не, не больше, чем два, два пакетика друг на друга, иначе не успевает похлаждаться. Да, и внутри вот этого там, если ты столбик наложишь из этих пластов, то у тебя внутри зеленые пятна возникнут, оно ну, начнет задыхаться. Разложите его по, по холодильнику, и будет хорошо. Тонкие вот такие слои, ну, где-то до сантиметра толщиной. Делайте блинчики из фарша соленого, перемешанного с солью фарша, да, с неизвестной даты забоя. Вы держите день, может быть, два дня, ну, можно, в принципе, для сверлата два дня. Вот. Оно у вас созревает, дозревает, ну, в смысле, послебойное созревание происходит, да? Распад э, молочной кислоты, э, которая возникает при распаде гликогена и АТФ после забоя, да? Вот, э, молочная кислота распадается, ПАЖ вместе в, в мясе приподнимается, и она готова, э, это мясо готово для, для изготовления колбасы, любой колбасы, неважно какой, да? По умолчанию. Ну, либо просто берешь старое мясо, старое мясо, я говорил вам об этом, берем старое мясо, с забоем давнишним, оно уже зрелое, готовое, и сразу из него делаем колбасу, вот так да, по-простому. Вот Про первую причину брака рассказал, понятно все? Зафиксировали. Самый большой палец, самая большая проблема, самая первая причина брака – отсутствие созревания сырья, номер один. Дальше, вторая причина брака, вот здесь, вот ты берешь это мясо, если у тебя плохо подтянут, подтянута гайка зажимная, да, либо если у тебя ножи тупые и ты видишь, что у тебя фарш вылезает отсюда побелевшим или вот тут начинает вращаться вот в этом жерле, брак автоматически. Прям сразу. Все. Если ты это заметил и пропустил дальше, ну ты согласился с браком. извини, дружище, ну ты попал. Ну так бывает. Ну вы об этом теперь знаете. Вторая причина брака, номер два, указательный палец, это здесь при первичном измельчении. Фарш, вернее, мясо должно быть для, при измельчении охлажденным, лучше даже слегка подмороженным, 0 плюс 1 градус. Да? Для чего? Для того, чтобы жир, жир остался твердым, проходя через ножи мясорубки. И еще одна причина брака, мы вот, когда люди звонят, ну, там, у меня получился отек, ну, что такое отек, ну, в смысле, бульон, бульон под, под оболочкой болтается, либо рыхлая колбаса. У меня колбаса получилась рыхлая, что такое случилось, я делал все по вашей технологии, мне все получилось рыхлое. И начинаешь разбираться. Все пять причин в итоге вскрываешь, по всем проходишься, и выясняется, что вот там, ну, или незрелая там, начинаешь задавать вопросы. Когда было забито животное? Да, нет. Знаете, нет. Как, сколько там вы, как измельчали, не тупыли ножи, там не было ли побеления фарша, ну все эти причины ты проходишь и в итоге докапываешься до истины, да, и человек начинает понимать, что вот, ну, накосячил. Сейчас все, мне это все надоело, каждый день одно и то же, я отвечаю на, ну, двум-трем людям точно каждый день я отвечаю на эти вопросы, поэтому я, мы сейчас запишем этот ролик, и я все буду посылать сюда, к вам. Вы все будете смотреть, и у вас будут отсутствовать вопросы. Еще сразу хотел коснуться. Короче, если вы, по простому скажу, если вы шпик, берете шпик, сало и пропускаете его на мясорубке, и вот у вас такие белые, такие, как типа волосы, да, вылезает, ну просто жир, да, перетертый жир сквозь мясорубку вылезает. И потом вы этот жир, шпик вмешиваете в фарш, сервелата, брак автоматически, гарантирован. Прям Сто процентов. К бабушке не ходи, прям как только начинаешь спрашивать, как, вернее так, докапываешься наконец до, до этого, до шпика, все причины перебираешь, если все нормально, сырье зрелое, если все, все там, а он тебе говорит, ну типа я жир отдельно измельчу. Все, брак автоматически, все, может даже не продолжать. Вот. Понимаете, да? Этот жир. Почему это происходит? Потому что ты сейчас измельчаешь на мясорубке, у тебя размер кусочков, ну здесь вот шестерочка, 6 миллиметров. Размер кусочков достаточно большой. Белка, белка этот кусочек спо способен дать немного. Это же не вареная колбаса, где ты полностью в пыль разбиваешь. И там много белка свободного болтается, который может эмульгировать этот жир. Тут белка немного при таком измельчении. Вот. И ты, по сути, измельчаешь жир, ты, ты выделяешь много этого жира, свободного просто ну, масла, по сути, да, шпика отдельно измельченного, вот. и просто этого белка тупо не хватает для того, чтобы эмульгировать этот жир, который ты туда вложил. Поэтому если есть жир, режешь кубиками, ножичком и вмешиваешь. Нормально. Именно подмороженный. Если э, жир у вас есть э, в виде вот таких привязей, ну это тоже нормально. Тут он с мясом связанный э, и достаточно охлажденный. Вот я сейчас пока разговариваю, а он греется, я поэтому поменьше буду языком чесать, побольше двигаться. В общем, про вторую причину брака всем все ясно. Правильно я понимаю? Дальше. Ребята, это бесплатные мастер-классы. Бесплатные мастер-классы. Мы эту информацию даем за деньги. На наших мастер-классах. Правда, еще руками там есть местечко, которое не покажешь. Ну, попробуй, но не знаю, получится у вас. Я постараюсь. Вот. Поэтому мы вас научим делать колбасу, а вы у нас будете покупать классные, кайфовые пряности. Вы этим расплатитесь с нами. Вот с этим парнем с короткой прической. Ну, шучу, конечно, ну но... шучу. Короче, ребята, берите информацию, берите знания, Остальное не важно. Берите и несите дальше. Это, это, это важно. С остальным фигня. Итак, у нас большие планы, у нас большие планы на вечер. Вот мы тут с Сергеем решили, что у нас есть четыре с половиной килограмма лопатки свиной. И наши девчонки, ну, в смысле, моя семья, его семья, хотят поесть колбасы. Поэтому мы тут, извините, на ваших глазах, за ваш счет, собственно говоря, наделаем себе еще для дома. Ну, так, в пользу служебным положением. А, с чем будем делать, С чем будем делать? а вот сейчас, секунду, а смотрите какая у меня штука есть, нашел на в строительном рынке. Шикарная вещь. Вообще класс. В общем, я просто устал, мне когда все в пакетике много-много. Это не видно, да? А вот тут вот, вот, все по, по отсекам разложил и все шикарно видно. Прям раз, руку, рукой провел и тепло типа, от них идет, тепло типа, греет душу вообще. Ладно, шутки шутками, а, я вот последнее время влюбился в смесь казачья колбаса она мне нравится. Ну, вы можете выбирать, ну, любую, да, ну, вот, собственно, смесь для сыровяльных колбас, почему она не может пойти в обычный сервела ну, вареный почему нет, вареный копченый, почему нет, это просто специи, у нас нет догм, то есть, если ты видишь, что написано для сыровяльной колбасы, салями например, ну, она же может быть не вяленая, а ну, да, может быть, это же просто черный перец там, ну, и просто пряности, вот, поэтому не обращайте внимания. Самые ходовые у нас э, Одесская, Краковская для ветчин, э, что там сосиски молочные, э, ну, что ты еще. Э, а ну все гриль колбаски, колбаски классные, Дрогобичская неплохая колбаса, кстати, отмечу. Давайте казачи, казачи мне очень нравится. Казачи 4 килограмма, 4 пакетика. Знаете, да? Эту сто... хотя нет, давайте-ка нет. Сергей Александрович, как ты считаешь, два-две разных? Две разных, согласен. Две казачьих, две драгобыческих или армавирских, нет, драгобыческих давайте. Да. да. А, две казачьих, две казачьих, две М -м -м -м -м. Вот так, да? Дальше нитритная соль на другом лечечке. ну или в принципе в баночке. И все. Фосфат я, наверное, здесь не буду использовать, потому что мясо зрелое. Если бы было мясо незрелое, или я бы не, убел, не был уверен в дате забоя, я бы, наверное, использовал фосфат для постраховочки. Но можно и так. Как хотите. Кстати, еще хит у нас, прям хит-хитовый. Салями финская. Прям вообще. Так, это вот сюда. Так. Звесимся, наверное. Попробуем дальше. Да, ребят, про причины брака дальше рассказывать. Значит, первые две назвал, первые две, большая, большой палец. Незрелое сырье, незрелое, когда ты не уверен, когда было забито животное, либо не знаешь, как, либо не знаешь, как было забито животное, то есть это тоже важно. То есть, если ты знаешь, что животное было забито со стрессом, ну то есть это дичь, которая, кое-как там из последних там сил выбиваясь под раны какой-нибудь, да, либо это Вася кое-как там, э, то лучше не врать такое мясо. Ничего хорошего не будет. ну, ну это просто, во-первых, ну, если мы говорим с технологической точки, то, с точки зрения, это невкусно. Это невкусно, и это всегда приводит к браку. Поэтому, если мы говорим про правильный забой, вернее, про хорошее мясо, это мясо правильного забоя, чтобы животное не испытывало стресса. Без боли, без страха, ну вот без этого всего нехорошего, да? Ну и мне кажется, это важно. С уважением. Ну вот, как еще? Наверное, так называется. Дальше. Первая причина брака. Не, не выдержанное после убоя мяса, либо мясо плохого забоя. Ну, либо тоще больное животное, которое, собственно, не способно дать ничего, кроме, ну, кроме мясо-костной муки. Что с ними делать на мясо иначе Отправлять на мясо-костную муку. Поехали дальше. Вторая причина брака – измельчение на мясорубке. Проговорил, да? Третья причина брака. Третья, ну, да, такая странная, не очень интересная. Не очень кому-то приятная причина брака и самая, наверное, Скрытая причина брака, так его назовем, это нарушение соотношений э, жира и мяса. В любом э, сервелате, в любом солями примерно 30% жира, жира крупно измельченного. Ну бывает там мелкий жир, но вы на мясорубке это не сделаете. Вот, поэтому если вы сделали 30% жира, остальное постное мясо, то сервелат у вас получится. Ну там солями, салями, сервелат, полкопченая, колбаса, неважно. Все они крутятся вокруг одних и тех же соотношений. Жир, мясо, жир, мясо. И для нас неважно, какая часть туши. Да, ребят, кто-то у меня, ну там люди часто спрашивают, какая часть туши нужна для колбасы. Да вообще неважно, какая часть туши, ребят. Нам нужно только жир и мясо. А из какого куска там? Отсюда или отсюда? Нам неважно, нам нужно мясо и жир. И кто это будет? Бегемот. Крокодил, слон, корова, лось, волчица нам безразлично. Это теплокровные животные, у них одна и та же биохимия. Я вот это постоянно говорю. Да, это шутки прибалки, понятно. Тут я вам чтобы, ну, специально говорю, чтобы вы запомнили, да? Мы используем мясо промышленных животных: коровы, свиньи, бараны, козы мало, кони тоже мало. Вот. Птица, да, наверное, тоже. Поэтому у них у всех одни и те же, ну, у всех у них одна и та же биохимия, как и у нас с вами, да? Вот. Дальше. Про соотношение жира и мяса рассказал, да? Третья точка брака. Четвертая точка брака, это вот сейчас я постараюсь вам показать, когда ты мешаешь сервелат, ты его должен перемешать, но не перемешать, в смысле не перебить, да? Не ну, не, не размазать жир, вот, это место вот тоненькое, мы это обычно показываем на мастер-классах, потому что вот в этом месте только вот на кончиках пальцев можно показать, но ну, вот передавая из рук в руки, вот ну, так, наверное, вот. но я постараюсь вот по максимуму показать, как, ну, как если получится, там по блеску, дальше, и пятая точка брака, если же мы про это говорим, пятая точка брака, это перегрев при термической обработке в духовке, Сервелаты в воде мы ну, редко варим, прямо скажем, редко. Мы их обычно для сервелатов используем проницаемые оболочки. Многие блогеры делают ошибку, считая, не считая типа оболочки за, за э, качество. Да? Это качество все-таки. Ты не можешь взять, вернее так, ты не можешь отнестись к проницаемой оболочке, к коллагеновой оболочке, да, вот к этой оболочке как к пластиковой оболочке, как к непроницаемой, потому что у них режимы термообработки разные. Ну, в общем, пятая причина брака, самое главное ну, не то, что самая главная, она самая последняя, и на ней все обычно открывается, да? До нее четыре причины, но она, но всегда в духовке все открывается, ты видишь отек. Это перегрев. Перегрев, фарш, э, превышение температуры больше, чем 80, там, 80, 85 градусов, э, приводит к браку, автоматически к выделению сока и жира из фарша под оболочку, вот или рыхлой колбасе. Если оболочка проницаемая, то этот обо... бульон просто высохнет сквозь оболочку. Если оболочка непроницаемая, ну, вот как вот это, да, то а, здесь будет, возможно, бульончик такой прям плавать, да. Так что так. Друзья, ну, врезка в наш ролик хотел объявить очередной наш розыгрыш. Розыгрыш э, участников и зрителей нашего канала, да? а, что мы разыгрываем? Как обычно, это смеси специй, как обычно, это оболочки и приборы контроля. Как вам такая идея? Нравится? Но я решил, э, все-таки, как, как мы уже провели однажды, и людям, я смотрю, понравилось, чтобы не я выбирал э, те т, призы, которые э, хочется выиграть, а чтобы вы выбирали, да? И в связи с этим, пока вам все Рассказать и показать. Так как ролик у нас э, сегодня про сервелаты, мы будем разыгрывать смеси для сервелатов по 50 граммов. Три штуки. Вот вы сами выберете э, любую из э, ниже перечисленных смесей: три э, штуки. Прям, Например, называйте Смесь для краковской, смесь для охотничьих колбас или сервелат венский. Да? Это вот Три варианта, дальше, смесь для сервилатов и пол полукопченых колбас, версия 2 Дальше, смесь московская колбаса, Казачья колбаса Одесская колбаса Армавирская колбаса До кидаю. Дальше, кабаносси Пепперони Эписфин, французские пряности Эписфин, высокие пряности, переводится Драгобочка колбаса русская солями дальше вот это все я достал в маленьких пакетиках но э, по 50 граммов не, не на один килограмм а по 50 грамм да? повторюсь вы э, пишите в комментариях хочу приз приз например там дрогическая кабаноси и пепперони. Да? это одна из одна треть приза вторая треть приза вот такой модный модный классный термометр термометр, который дубль, который измеряет температуру и в батоне, и измеряет температуру в духовке, если вы делаете в духовке колбасу, да, вот, вот так показывает, потому что, вот, две стрелочки, две температуры, продукт и духовка, дальше, еще от себя, лично от себя, полкило нитритной соли, это вне, вне вот, Четвертая, получается. Четвертая часть подарка. Дальше. И три вида оболочки. Три кармана по три штуки. Сегодня прям богатые какие-то призы. Значит, что хотел. 65 миллиметров копчения. Карман готовый, заклипсованный. Ты вот сюда фаршик набьешь, и все, да? И все хорошо. Три штуки. Раз. Дальше. Еще три кармана с шуточными надписями. Мне они так нравятся. Шуточные надписи, ну вот тут даже нарезочка, даже на сечечку мы сделали, чтобы вам было удобно колбасу нарезать. Что тут написано? Стимулирует рост волос. Состав мяса соль пряности, частичка души. Нравится нарезать. Ну, в общем, куча всяких там интересных смешных надписей. Налетай. Что тут? Я, я, я здесь лучше угощение. Куча всего. Тоже три кармана вам. И последние новогодние три кармана. Тоже вам. Повторюсь, три разных вида карманов, по три штуки. Это одна, э, одна часть приза, вторая часть приза, вторая часть, следующая часть приза, нитритная соль полкило, следующая часть приза, термометр, дубль от ЕМ колбаски с двумя стрелками волшебными, показывает все практически. Еще, третья часть приза да, и четвертая часть приза на ваш выбор. Вы должны назвать в, в комментариях, перечислить три э, пряности, которые вам понравились. Вы их получите в фасовке по 50 грамм. Вот так понятно, да? Дальше. Условия э, нашего розыгрыша стандартные. Нужно быть подписанным на, на наш канал «Ем колбаски» в Ютубе, э, нужно поставить лайк, э, звоночек, колокольчик. Ну, на всякий случай. И нужно, естественно, в комментариях написать то, что вы хотите. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы... Все прозрачно. Для того, чтобы этот ролик поднялся в... на выдачу всем желающим сделать колбасу дома. Да? Чтобы они его увидели. В принципе, все. Розыгрыш состоится в субботу. 20 ноября 12 часов дня в прямом эфире вы можете подключиться и как раз э, еще и вопросы задать по колбасе, если вас, там, ну, по там, у вас по технологии там что-то у вас получается, не получается, или просто пожелать друг другу здоровья. Вот как-то так. Все, всего доброго. Про пять причин брака пробежался, про самое главное, зрелость сырья объяснил. Поехали по, про фарш составление. Итого, у нас было тут 2,3 и тут 2,3 примерно, да, всего там 4,5. Ладно, так завяжу, ребята, вот так в ручном режиме все делаем. Я добавляю 2% соли, нитритной соли, можно мешать пополам с обычной солью, но лучше, конечно, ну, вернее так, я не придаю этому большому значению количество нитрита натрия. Потому что я знаю, что кушая борщ, ты получаешь нитрита и нитрата натрия в разы больше, в десятки раз больше. Поэтому как-то глупо, да? Как там, либо крестик, либо трусы. В общем, давайте будем последовательны в наших мыслях, да? И в доводах наших оппонентов, которые нам говорят, что нитрит натрия это очень вредно. Да, ребят, вредно, только он у вас вот здесь выделяется, слюнных желез, он у вас выделяется и подавляет рост клостридии в вашем кишечнике. И только поэтому вы живы. Только потому, что вы же едите зеленое растение, и этот нитрат из зеленых растений, физиологически в этих растениях, которые сам собой появляются, он вас защищает от этих клостридий, которые в вашем кишечнике, от этого батулизма кишечного. Да, знаете об этом? Ну, может быть, не знаете. Ладно. Ой, три на 2, соответственно, 46 граммов. 46 граммов нитритной соли. Кому-то, если не нравится 2% слоновато, можно 1,8. Хотите 1,8? Давайте сделаем 1,8, потому что у меня всего 40 граммов. Дальше. А, секунду. Лучше всего специи смешивать вместе с, э, с солью. Так, это будет драгобыч, менее соленый. Драгобычская колбаса. Драгобычская или драгобыч. Э, ну, название создано от города. В Украине, они там а, коптят черным дымом в печке, им это нравится, Ну, я тут коптить не могу черным дымом, и печки у меня нету, и можно, я думаю, так, состав яркий, пряный, мне он, мне он хорошо заходит тоже, мне он очень нравится, я его прям люблю, можно так сказать, а, все перемешиваем в сухом виде и просто по сути, ребят, это котлеты, это нормальные, стандартные, классические котлеты. Но еще есть вопросы, добавлять ли воду в сервелат в солями. Знаете как, там просто есть момент, ты можешь добавить воду на нежирное сырье, а вот если ты жиром уже смешал, ну вот так распустил, да, то, наверное, все-таки не стоит добавлять. Ну, ну, вообще по классике, по нашей советской, ну, по канонам, так скажем, мы в сервелаты воду не добавляем. Ну, не принято это. Но если очень хочется, ну, прям, прям аж до зуда, ну, добавьте. Ну, как-то у нас там поговорки. нельзя, но если очень хочется, то можно, да. Ну, что я вам сделаю? Ну, добавьте. Ну, что? Ну, а течет. Ну, что сделаешь? Ну, вам же очень хочется. Витрительная соль. 100 грамм. Нам нужно 46, все-таки сюда я добавлю 46. 46, в смысле, 2,3 умножить на 2%, соответственно, 46 граммов. И сюда я добавлю казачья. Чем она мне нравится, знаете же, в составе там есть экстракт дрожжей. Не дрожжи, а экстракт дрожжей, то есть убитые, в смысле, дрожжи. Но, ну, как вот соевый соус сделаю, знаете, сою немножко ну, дают ей прорасти, да, дают ферментно поработать, потом ее подваривают, насколько я знаю, как это делают, вот, и потом э, этот вот белковый, по сути, ну, бульон, да, бульон из сои э, ферментируется, ну, классится, ферментируется, да, и вот белок раз, раз, разлагается, ну, там, при температуре определенной. Вот. И из этого белка выделяется ну, тот самый глютамат, глутамат, глутамат, да, который нам нравится. Почему нам нравятся морепродукты? Почему нам нравятся гребешки? Гребешки это просто лидеры по количеству глутамата. И там э, белок очень такой легко распадающийся. Ты его жаришь на сковородочке, ну, классно тебе так вкусно становится этого гребешка. Гребешки поэтому так ценятся, потому что у них много глутамата, ну глутамата, глутамата, как правильно, э, в составе получается при термической обработке. Лидер, вообще лидер по количеству глутамата и по таким, скажем так, зависимостям, да, пищевым пристрастиям – это пармезан. Тот самый сыр пармезан, который долго зреет, там, от года и дальше. Чем дольше он зреет, тем больше э, белка в нем распадается, и белок распадается с образованием глутаминовой кислоты, ну или глутамата там, натрия. Вот, поэтому нам это вкусно, мы э, итальянцы... Им посыпают всю еду, и им вкусно становится. Ну, да, это правда, да, ну это так. Дальше, дальше лидеры по я пока отставлю, потом в этой кастрюльке перемешает фарш, пока так замешает. Лидер по количеству глутамата это вяленые помидоры. Там тоже достаточно белка, когда ты их вялишь. Он быстро распадается, белок, и появляется та, та самая глутаминовая кислота. То есть, эти вещи, мы говорим про простые вещи. Дальше лидер э, по количеству глутамата – это вяленое мясо. Хамон, да, тот самый, без добавок, без всего, просто ты его положил, создал условия, э, ну, чтобы оно не портилось, это мясо. и Просто ждешь, чтобы этот глутамат появился. Мы все, ребят, зависимы от этого глутамата, глутамин, глутаминовой кислоты. Я сейчас, конечно, наверное… Оду пою, да, и новички меня не понимают. Многим может, нравится корейская, китайская, ну, в общем, юго-восточная кухня, да, суп, который том ям, то есть суп из морепродуктов, который, по сути, как раз, ну, богат глютаминовой кислотой. Вот такие вот вещи. Я не прославляю эту глутаминовую кислоту, но я просто говорю о том, о тех источниках, где она есть, где она находится Съев там граммов 200 пармезана, ты получишь раз в три больше этого глютамата, чем ПДК, да, предельно допустимая концентрация. Но ты же не умрешь, и никто еще не умер. Так что, да. У глютамата есть, ну если бесконтрольно принимать его, есть минусы. Они называются, ну там четко уже проследили зависимость, это называется китайская слепота. То есть, болезнь китайских ресторанов, слышали, наверное, да? О том, что... Ну, там в Китае же глутамат просто в виде приправы стоит на, на столе, ну, белые кристалли, кристаллы, да? Вкусные соли еще называют. Ну, мота, глутамат, как там, ну, в общем, нашли ее. Японцы, если вам интересна эта история, если вы не знаете, японцы как раз, ну, которые потом создали компанию аджиномото, они любят есть водоросли. И вот он заметил, что подсушенные водоросли, на них выделяются такие беленькие кристаллики, которые ну, вот, вкуснее становятся. Да? Он их собрал, начал исследовать и выяснил, что это как раз тот самый глутаминат, глутамат. Вот. И на этом, собственно, поднял империю свою финансовую. Молодец, дядька. Молодец. Это наркотики, ребят. Это просто наркотики, которые, на которых работает ваш мозг. Смотрите, я перемешиваю фарш охлажденный. Я пока болтаю, он, конечно, нагревается, но ничего страшного. Я делаю это голыми руками. Да, не бритыми, а голыми руками. Ну, те просто тем хейтерам, которые будут там что-то писать, я делаю это для себя. И для Сергея Александровича. Ну, для Сергея Исановича я, наверное, перчатка я ну Как ты считаешь, Сергей Александрович? А вот он махает рукой, в принципе, нормально. Вот, поэтому человеческий ДНК возможен. Возможен в этой колбасе. Ладно, шутки и юмора. Я вам сейчас хочу просто показать, перемешиваю. Конечно, для этого дела лучше использовать э, тестомес. Тестомес или фаршемес. Ну, как хотите, у меня его нет. Вот тут ручной Паша тут есть у меня. Я его использую. Вот так вот я мешаю, выбиваю этот белок. Этот белок, по сути, делает вам колбасу. Все мы занимаемся одним и тем же. Как бы это ни называли, мы все мы занимаемся выбиванием белка. Вот сейчас я это делаю, ребята. Вот сейчас вот еще минутка осталось, наверное. Сейчас покажу. Все очень интересно. Для чего мы добавляем фосфаты? Знаете, основная цель добав добавления фосфатов для того, чтобы увеличить благосвязывающие э, свойства мясного сырья. Почему это происходит? Потому что, ну, у нас, так скажем, клетки наши работают на фосфате, можно так сказать, ну очень, очень приближенно, очень грубо, ну можно так сказать. Они работают на аденозин-3-фосфорной кислоте АТФ. Вообще вам интересна эта химия? А? Ну вы там махните или кивните что-то там издайте, лайк поставьте там или там минус, там поручить там что-то напишите. В общем расскажу вам. Для чего нам? в организме нужен наш фосфат природный, мы работаем на нем. Мы роботы, мы биороботы, ребята, и батарейками является в нашем теле аденозин-3-фосфорная кислота, аденозин-3-фосфорная кислота. А? Фосфор. Вот. И гликоген. Ну, гликоген – это полисахарид, который вырабатывается в печени, там же и хранится. Это, ну, такой аккумулятор энергии для наших мышц. Гликоген быстро… Гликоген быстро растворя... разрушается, когда тебе нужно быстро поработать руками и ногами. В общем, наши мышцы работают на этом АТФе. Да? Наши мышцы <соспалит> работают как раз на этом фосфате, так можно сказать. Ну, ну, не на фосфате, ну в общем, примерно так. Что происходит в туше после забоя? После забоя АТФ и гликоген без доступа кислорода начинают разрушаться и э образуют как раз ту самую молочную кислоту, которую спортсмены знают по по болям в мышцах. да, Вот если ты поработала руками ногами, у тебя мышцы болят. Это значит, у тебя там выделилась молочная кислота, которую кровь не успела вымыть из мышц, да? не успела сделать обмен. Вот. И из-за этого молочная кислота ну, жжет тебе мышцы, ну, тебе больно. Вот. Поэтому в ту же то же самое без кислорода происходит в течение там 3-5 суток этот, эта молочная кислота должна в свою очередь тоже разрушиться. Да, после забоя нет кислорода, кровь не бежит, соответственно в мышцах эта кислота образуется. У нас PH снижается и на э, низком PH, на кислом мясе у тебя не получается колбаса по умолчанию. Поэтому первая причина брака, вот ты про нее говорил, она есть а? автоматически. Все, ребят, закончил? С этим баечками, прибалуточками. Сергей Александрович, ну наведись, пожалуйста, друг мой. Вот смотрите, а, поближе, да, сможешь навестись? Вот мясо должно перестать блестеть должно ну, э, слегка покрыться вот белесом налетом. Вот этот налет это и есть эмульсия. Если э, если в вареной колбасе эмульсия ее прям четко видно, ну эмульсия в смысле, ну она белая, да, ну вареная колбаса это вся эмульсия. То вот здесь эмульсии вы можете видеть только вот на границах кусочков, которые между собой и стираются, кусочки фарша ты мешаешь, они трутся боками, да, и этот белок выделяется и он как раз эмульгирует, ну там кусочки жира, э, кусочки белка. И это все эмульгируется, и именно эта эмульсия будет держать вам форму колбасы, так скажем. Она же термостабильная, термостабильная, что такое? После нагревания она жестко сваривается и держит эту форму. То есть не как кисель болтается, а жесткая, термостабильная. Яичный белок термостабильный, белок крови. Термостабильный, да? То есть после нагревания уже не изменяет свою форму. И сколько ты его не грей, он уже ну, не, не расплавится, так скажем. Желатин не термостабильный, поэтому делать колбасу с желатином ну, большая глупость. Потому что ты ее нагрел, она тебе в руках снова расплавилась или развалилась, да? Крахмал не термостабильный. Поэтому делать колбасу с желатином, ну большая глупость. Ну, так скажем, самообман. Хотите самообмануться, пожалуйста. Дальше. Вот мешаю, мешаю, мешаю, мешаю фарш становится сереньким. Вот он еще розовенький, но чуть позже станет сереньким. Знаете почему? Потому что температура его уже примерно близится к плюс 7, да, и при плюс 7 начинает работать нитрит натрия, вступать в реакцию с миоглобином. Миоглобин это красное вещество мяса. Может, я вам столько химии рассказываю, вам это надо? Может, у вас красивые белые волосы? А я вам тут вот, я обожаю. Красивые белые волосы, ребят. В общем, если хотите заморачиваться, Заморачивайтесь, я вам все прям как есть, расскажу. Вы мне только маякните там, махните, там, как-то, напишите что-то, не важно. Ну, мне дайте обратную связь, покивайте, короче. М? Все, здесь все готово. Все, выложим тарелочки вы сейчас увидите, что этот фарш станет серым. А знаете, почему он станет серым? Ну, те, кто, кто что подключился, слова нужно сказать: ахалай-махалай. Прям. Знаете, почему я тут уже пытаюсь шутить, не очень удачно? Потому что это уже десятый час съемок и уже достаточно, достаточно уставшая, так скажем. Но все равно мы доведем дело до конца, потому что семьи ждут колбасы. Надеюсь, я как думаю, как и ваши семьи ждут колбасы. Вот так вот аккуратно размял вот по этому листу пленки. Разровнял, перекрестил ее, ну, в печку, ну конечно что. Два принципа создания стервелата: Два отличия сервелата от, от, от котлеты. На сковородку шлеп, погнал, там, шлеп, шлеп, перекрутил. Насыпая соль, нитритную соль, многие думают, что это консервант и от всех бед тебя защитит. Нифига она не защищает. Расол.